Всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим куриные ножки в духовке. Я буду использовать вот такие куриные голени. Можно использовать окорочки. Все, что у вас есть, любое куриное мясо подойдет. Я делаю на большую компанию, но в принципе в них не так уж много мяса. Поэтому делать можно сразу много. Получается много и дешево. Я их буду готовить с очень вкусным маринадом по-итальянски. Сначала подготовим все необходимые ингредиенты. Сегодня у меня мало времени. И для того, чтобы куриные ножки у меня промариновались побыстрее, я делаю в них вот такие надрезы. Вот таким образом. Буквально 2-3 надреза на каждой ножке. До кости. Воспользуйтесь этим вот таким небольшим лайфхаком для того, чтобы мясо промариновалось побыстрее. Если у вас времени побольше, то можно этого не делать и пропустить этот этап. Затем как можно мельче нарезаю небольшой пучок петрушки. Отжимаю сок одного лимона. Выдавливаю 4 зубчика чеснока. И теперь приготовим самое главное маринад. Смешиваем 6 столовых ложек оливкового масла. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сюда добавляю сок 1 лимона. 4 зубчика чеснока. Соль. у меня здесь примерно полторы чайные ложечки перец черный перец молотый также я добавлю сушеный чеснок я всегда люблю добавлять и свежий чеснок и сушеный чеснок они немножко по-разному чувствуются здесь у меня розмарин розмарина я даже вот так вот еще немножечко сделаю помельче как бы немного перетру, базилик, здесь примерно одна чайная ложка у меня, петрушку, и здесь у меня чесночные перышки засушенные, их часто используют во французской кухне. И все тщательно перемешиваем. И теперь каждую куриную ножку буду обваливать в этом соусе. выкладываем ножки одну на одну вот так так они будут мариноваться со всех сторон у нас накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум минут на 40 а лучше конечно часа на 2-3 куриные ножки у меня промариновались противень немного смазываю растительным маслом духовка у меня разогревается уже на 200 градусах можно использовать любую жаропрочную форму единственное что выкладываете их в один ряд чтобы куриные ножки хорошо у нас пропеклись и зажарились со всех сторон. И теперь выкладываем их на противень. Вот здесь вот у меня еще осталось немного маринада. Выкладываю его сверху. Отправляем запекаться куриные ножки. В духовку, разогретую до 200 градусов на 45 минут. Друзья, прошло 45 минут. Куриные ножки в духовке готовы. И теперь я их еще оставлю на 15 минут на режиме гриль, чтобы они у меня хорошо подрумянились. Можно просто оставить на обычном режиме минут на 20. Степень румяности определяйте сами. Всем желаю приятного аппетита! Ставьте лайки, приготовьте тоже такие вкусные куриные ножки в духовке. Всего вам самого доброго и до новых встреч! С вами была Виктория.